Так, всем здоров, с вами Генгра, и я уже записывал ролики, ну, например, на стримчик, обязательно зайдите. Стримчик, и, конечно, я просто записывал АССРТ БЕТА. И сегодня я буду опять его записывать, но я буду, я буду уже пробное все проходить. Поэтому давайте быстро заходим. АССРТ Бета. Так, не будет. Тоже поиграть в игру. Прям вообще мощная. Я вам отвечаю. Так. Так, это не знаю, это не надо ребята. Так, давай, давай, давай, гоу. Так. Вообще мощно. Вот у нас игра и я ее не скачивал, она у меня, ну, по крайней мере, я сейчас ее не скачиваю. Так, что ты? Не грубать. А, Golden Blade, да? Вот еще раз. Пойти. Но лучше не надо Так, у меня Все Так, все Вот что будет, потому что мы туда попадем так мне письмо еще раз вот видите вот как вот давайте я немножечко приблю Да. Ну не фигурка то вот. Один, другой. Во, вот это надо... Вот это Fear. There was nothing I could do понравилось видео, ставьте лайки подписывайтесь на мой канал тем больше будет лайков и как я говорил в начале видео 50 подписчиков влог кстати, камера у меня вот такая есть и я, наверное, короче вам оставлю ссылочку на нее ну, если не забуду конечно же Всем удачи, всем пока-пока.